Здравствуйте, дамы и господа, Беленинский институт карма йоги в США, второй курс. Мы продолжаем обсуждать, чем нужно заниматься на втором курсе. А на втором курсе все те технологии, всю ту информацию, которую вы с канала первого курса взяли, нужно ее макнуть, окунуть, реорганизовать, трансформировать в практические навыки. Потому что без этих практических навыков по пути идти достаточно трудно практически невозможно да. многие люди абсолютно мы в предыдущей лекции с вами разговаривали о том каким образом люди тормозятся во втором мире потому что в основном они тормозятся потому что не могут зарабатывать и не хотят видеть Источники, которые могут дать им средства к существованию. Им должны предложить что-то, их должны уговорить, им должны что-то гарантировать. Это так только шудры думают. Вы можете быть доктором наук, но если вам нужно, чтобы вам предложили, вас уговорили, вам гарантировали, то, то вы, не, вы не брамин, вы шудра. Потому что, начиная на уровне вайши, вы понимаете, что бизнес связан с риском. В первую очередь, что вы не сможете показать нужное качество. Во вторую очередь, что клиент скажет вам одно, а в конце будет требовать другое. В третьем случае, что вы инвестируете во что-то, а это окажется не нужно. И нет потребности на это и вы никак это не сможете продать и вам придется искать такого же долба специалиста как вы который вдруг поверит что это гениальная покупка и он ее купит вот и тогда вы как бы получите опыт потеряете время и останетесь при своих но судьба обычно наказывает и потерей времени и потери энергии и потери денег то есть у нас же три единства да и Поэтому все три обычно сваливаются. Какие тупики получается у человека в третьем мире? Ну, первый тупик – это прохождение в этой вот мистической Шамбалы. Шамбала – это классная вещь, которая реализует ваше желание. До тех пор, пока вы не начинаете понимать, что у каждого желания есть цена. И эта цена – это ваша энергия. И поэтому, когда вы действительно смогли попасть в астрал Шамбалы, вход в Шамбалу совсем не в Гималаях, с одной стороны. А с другой стороны, вход в Шамбалу именно в Гималаях. А почему? А потому что природная чистота вот этих гор и высота, она неимоверна. И нужно физически отдалиться от людей Дальше, дальше, выше, выше, все выше и выше и выше. И вот в какой-то момент вы настолько отдаляетесь от цивилизации, что у вас происходит естественное как бы, отторжение от цивилизации, как эгрегора, и вы становитесь ближе к энергиям. Эти энергии, пока вы топаете, топаете, топаете по Гималаям ваши энергии очищаются очищаются и вы сами не замечаете как вы настраиваетесь все время на каждой ступени на что-то более и более такое высокодуховное и вот эта вот чистота она из вас всю грязь вынимает и, и учит вас по-другому общаться с людьми и поэтому когда вы с кем-то там были в горах в каком-то горном походе вот если вы не разругались, то после этого у вас отношения уже, и вы стараетесь эти отношения чистые в социум как бы перенести. Это уникальная вот такая ситуация. Поэтому вход в Шамбалу и в Гималаях, почему? Почему? Потому что, чтобы в Шамбалу попасть, нужно полностью отвлечься от своих социальных привязанностей. И что получается дальше? А второе, набрать чистую энергию. И вот вы эту чистую энергию, фактически попадая в астрал Шамбалы, обмениваете на свои застарелые какие-то желания, которые где-то там у вас в амбарах памяти, в закромах Родины остались. И, и все рассказывают одно и то же, что человек набирал энергию, набирал, набирал, набирал, набирал, очищался, очищался, опал в астрал шамбалы. И тут ему велик какой-то приносят, о котором он мечтал, когда, когда был мальчишкой, да, носил я брюки-клёш. И вот, и вы думаете, а зачем оно мне надо? А желание как бы было... И вот смысл курсового проекта «Судьбы» в том, чтобы, когда перед тем, как вы лезете в Шамбалу, нужно все свои желания по каждому из периодов своей судьбы, нужно от всех этих желаний оторваться. То есть свою привязанность индивидуальную, от этих желаний, чик-чик, чик-чик, нужно все это порезать. И это длительный процесс. Он может неделю занять, а может и месяц занять мало кто за один день справлялся со всеми желаниями вот и все девушки которые говорят, а я ножницы большие портняжные, чик одним чиком все желания замечательно замечательно теперь эксперимент проводим теперь насыщаетесь энергией идете в шамбалу а дальше мы посмотрим что вам реализуется и девушка выясняется оказывается что как только она зашла, с нее тут же всю энергию взяли, и ей оказывается желания приходят уже в реализованном варианте. Она говорит, ну так я забыла про те. Ну конечно ты забыла, ты же хотела одним маком, одним чиком все и, и на елку влезть, и задницу не ободрать. но это нормально, это мистический вот такой оккультный духовный опыт. Весь путь строится на том, что вы можете энергию свою аккумулировать в чакрах. Мы с вами мы с вами говорили о чакральной энергоемкости. То есть, человек идет к Шамбалу, он обязательно должен пройти через то, что с него снимут всю энергию, которую он насобирал, и реализуют какое-то его одно желание или несколько. Почему? оккультист? Проходя третий мир, должен освоить вот эту вот технологию. Неизвестно, что вам понадобится, но вы должны примерно представлять. Ну, трудно как-то в цифрах эту энергию, которую вы набираете туда, крутнули сюда, сули на маскар, поделали, продышали там. Да, сколько же вы количественно набрали? Наука начинается с измерений, это оккультизм, тут нет измерений, тут другие критерии совершенно. И вы должны понять, что вот вы неделю занимались, занимались, занимались, рот закрыли, ни с кем не разговаривали, чтобы энергию не растерять. Зашли в Шамбалу, а вам какие торжавые велосипеды начинают приносить и дарить какие-то клейсеры с марками никому не нужны которые не имеют цены потому что они никому не нужны И это вам все дарят а помнишь ты когда-то собирал ты так хотел мой клейсер? вот ты хотел вот одну марку я тебе вот ты знаешь мне уже сейчас 50 лет вот я тебе все свои марки принесла на забирай и быстро Ушла выбросить, у нее рука не поднялась. Она помнит, что вы собирали и выклянчивали у нее две марки. Вот она вам все свои кляйсеры принесла и отдала. И вы думаете, какой кошмар. Я неделю прозанимался, чтобы получить два старых кляйсера с марками, которые мне нужны были в четвертом классе. Это все из реальных ситуаций я вам рассказываю. В какой-то момент, когда вы почистились от желаний, потому что пока от старого багажа желаний вы не очищаетесь, Шамбала вас не отпустит. Потому что вы для нее клиент. Несколько раз в лекциях ранее по второму миру я вам рассказывал, что нужно понимать, что такое ваш идеальный клиент. Для бизнеса, для йоги, для массажа, там, Мало для массажа иметь клиента, чтобы у него все болело. Когда все болит, диагноз называется файбромоялджи. Да, причины неизвестны. Мало того, чтобы у человека была файбромоялджи, и все у него болело. У него еще деньги должны быть оплачивать ваши услуги. Иначе смысла в этом нет. У нас синтезида пока еще не наступило, И денежные знаки ходят по всей планете. Поэтому нужно понимать, что на работу вы приходите работать. Когда вы достигаете статуса, вы отработали 2 часа или 3, и это как за день, а дальше вы можете лекции читать, заниматься любимым делом. А потом можно еще чуть-чуть подышать, помедитировать, выйти в какой-то новый слой вот и понять, что у вас ваш мистический опыт чуть-чуть расширился. И вот получается, когда вы отказались от всех своих желаний, или они исчерпали себя, вы должны разорвать связь. Потому что как только вы в Шамбалу будете заходить, вся ваша энергия, то, что вы набираете, она будет слизываться в этом же механизм Шамбал. Но, с другой стороны, вы должны владеть технологией и понимать, когда вы все желания свои уже обрезали, ну, обрезание может быть в разных вариантах. Вот обрезание желаний у нас, да? Когда вы их обрезали все, то вам же нужно научиться использовать технологию Шамбалы. Неважно, она светлая, темная или серая. Она светлая, темная или серая потому, как вы пришли. Нету отдельного входа. В серую, темную и светлую. Это все бабушкины сказки, ну, точнее говоря, дедушки. Да, потому что вот что у вас внутри такая шамбала к вам и выходит. Если вы настроены, как бы у вас темный настрой, к вам темная шамбала выходит. Если светлый настрой, светлая. Если у вас смешанный настрой, вот смешанная шамбала и получается. И как бы, чтобы попасть в ту или иную, вам нужно просто внутреннее свое содержание поменять. И <coughs> дальше, когда вы все желания обрезали, вы должны сформировать желание, не выдумать его, а вам должно именно захотеться вот что-то вот такое. И вот вы набираете энергию, четыре источника энергии, Смотрите на канале первого курса начальные лекции. Одно желание у вас сформировалось. Только не нужно говорить, как пишут товарищи с Украины, что Путин умер. Но я понимаю, конечно, все под бомбами сидят, хотят, что Путин умер. Это понятная часть. Но, но это не является вот желанием, на которое реагирует Шамбала, потому что не может Шамбала реагировать на, на желание четвертого мира, э, потому что все уже и проклинают, и там что не происходит, а, а в итоге как бы кроме, кроме Паркинсона с рукой больше ничего не произошло. Только. Нужно понимать разницу в статусах. Не говоря уже о том, что цивилизация Арктида, цивилизация Пацифида, цивилизация Спайда, цивилизация Азиатида, но ну, Азиатида сейчас отошла. Но как бы Арктида и Спайда и Пацифида три цивилизации стоит за. И поэтому не говоря уже о других, о других эгрегорах, которые тоже ставят свою защиту. И эти эгрегора охраняют свою номенклатуру. Понимаете, и пробить их можно только истощив снизу, подчищая все щупальца у спрута, которые идут. То есть желание должно быть не вот такое поменять президента, блин, а другой страны, а желание должно быть... Шамбала принимает желания или материальные, или чакрально инстинктивные. Что такое чакральное инстинктивное желание? Человек говорит, ну жить мне негде. Квартиру вам никто не подарит. Хотя были девушки. Одна знакомая девушка, она пошла на все, чтобы только она отправила сына к маме мелкого. Вот. А сама познакомилась с папиком. В итоге она плакалась, плакалась, что в гостинице она не хочет, а у папика жена. И он должен ей купить квартиру. Он купил квартиру и на себя записал. Ну, умный папик, да. А она говорит: так это ж твоя квартира. Ничуть тогда нанимаю борщицу тогда. Ну, в общем, но он уже понял, к чему идет, он с ней расстался. Замечательно, она этот опыт переварила, нашла себе другого папика, который ей купил квартиру. Как только он ей ордер привез, она его уже на порог не пустила. Все. Вот таким образом она получила квартиру и стала обладательницей недвижимости. Другое дело, что этот товарищ обратился к кому надо, и она получила свой вагон неприятностей с маленькой тележкой. Но идея вся в том, что она реализовала свое желание вот таким вот путем. Она была грамотна относительно, и она понимала, что... За все нужно платить, ей придется заплатить, а то у нее был потенциал, это ее мозги и ее тело, и ее уровень артистизма. Вот она использовала свое тело, свой уровень артистизма, свои мозги и получила недвижимость. Если вы пересчитаете это по часам, сколько времени она была с этим папиком, вот, сколько эмоций она потратила, сколько ума она потратила, и цены на квартиру, то есть количество часов, когда она папиком занималась, и возьмете цену, сколько эта квартира стоила, поделите на количество часов, то вы четко получите, сколько долларов в час эта девушка, э, ну, сэкономила, а сэкономленные деньги, заработанные деньги. И вот вы понимаете, а сколько вы зарабатываете на работе. И вот получается что она там где-то 350 долларов в час заработала то есть она потратила столько-то часов квартира стоила столько-то денег вот и посчитайте сколько денег в час она заработала получив вот эту вот квартиру это тоже шамбала но <coughs> шамбала всегда берет энергии гораздо больше, чем то, что он дает на материальном плане. Ну, это как, если вы когда-то изучали, вот у вас есть длинная, предлинная веревка и куча дисков таких колес, но есть очень тяжелый груз, и поэтому вы начинаете через блоки пропускать веревку, вы проигрываете в расстоянии, но выигрываете в силе. Ну, я понимаю, не все учили физику в школе правильно, но вот это вот есть такое дело. И Шамбала, вы проигрываете в количестве энергии, но вы выигрываете в реализации желания, потому что Шамбала говорит «Чем ты недоволен? Ты хотел вот это? Так иди работай, заработай и потрать кровные свои деньги». «А, у тебя жена все забрала? Ну так что к нам? А к нам ты хочешь, чтобы мы тебе решили?» Тогда садись на коврик, покрути энергию, жена как бы заберет, но ты уже научился с ней разговаривать, общаться, чтобы она не все забирала. Остальное нам, когда ты накопишь, вот мы тебе все дадим, реализуем. То есть это другой путь получения материальных или каких-то благ. То же самое желания могут быть чакральные, потому что они могут быть по квартире, молотхара, да? сексуальные желания манипура это какой-то бизнес это правильные люди это дружба с кем-то это общение это правильные знакомства вот осведите меня вот с этим вот а познакомьте меня с судьей потому что у меня вот не берут а если будет знакомый может я смогу вопрос решить какой-то то есть вот это вот все желания идут по чакрам и вы давно ну, вы должны понимать что у Каждая цивилизация какую-то чакру блокирует. Вот вы прошли Шамбалу. Прошли Шамбалу, это означает что? Это означает, что по всей вашей судьбе вы почистили себя, все свое прошлое, все. Вы почистили от всех своих старых желаний. Вы их вымели, как лишний мусор. В этом же смысл апариграхи, избавления от привязанности. И какое болото человека ожидает? Первое болото это Хатида, без инициативность. Когда у вас уже есть, он ловил рыбу, продавал на базаре. Да, старуха прила свою пряжу и тоже продавала куда-то. Вот какие-то покупатели у них были. И эта работа занимала у них все время. Они даже подумать не могли, что можно как-то по-другому свое существование обеспечивать и новый взгляд у них появился только тогда когда вдруг появилась золотая рыбка то есть все эти люди которые говорят вот инопланетяне скоро прилетят и сразу все решится вот у них вместо инопланетян золотая рыбка все эти люди которые говорят вот скоро сатья юга сейчас придет и все решится. Все вы прохиндеи по заслугам получите: все, вот все, все, все, да, то есть я ничего делать не буду. Но вот сейчас придет сатья Юга. что это за перец такой с огненным мечом? Мы не знаем. Но он придет, все вы получите, вот все вы получите, да. Вот это вот Хатида. Когда я ничего делать не буду, у меня сил нет, энергии нет, попа болит, голова страдает, но скоро придет Сатия а Юга, вот сейчас Илья Муромец с печки встанет и всем вам трехглавым змеякам надает чертей. Да, вот это вот все Хатидо, когда кто-то за вас должен что-то сделать, а вы палец о палец не ударите, вы только попросите, а потом скажете спасибо. А тот, кто это делает, должен потратить свою энергию, свое время, свою голову, свой ум, свои наработки. Вот это вот интересная очень часть. И э, почему? Ну потому что этому, кто пришел, жалко вас. То есть он уже и на каком статусе, и спит по-другому, и ест по-другому, а вы тут рыбу ловите и пряжу придете. Ему вас жалко, он пытается хоть как-то вам помочь, и это абсолютно бесполезная акция, потому что фактически помочь вам, если вы хотите и в этом болоте, вам только можно одним путем. Вам нужно брать и тащить, вас нужно брать и тащить по разным тяжким, и давать вам разные работы, чтобы хоть как-то расширить ваше сознание, потому что до тех пор, пока человек привязан к принципу, что должен прийти инопланетянин, вот, боги должны спуститься на землю и все порешать. И вот до тех пор, пока вы к этой догме привязаны, никуда вы не денетесь, никуда вы по пути не пройдете. Вторая часть от хатиды, которая блокирует в принципе любое развитие, дает ставку на вишудха, чакру, это те люди, с которыми вы живете, кого вы любите или просто живете. Вы этих людей критикуете без конца, все вам не нравится, только то, что вы делаете все как бы правильно, потому что у вас нет возможности, у вас все время чего то нету. Но вы все время критикуете всех остальных, которые от вас что-то требуют это вот хатида которая дает вставку на вишутку и она блокирует как бы весь путь ну вот примерно примерно так и пройти хатиду означает что вы начинаете отрывать задницу от дивана и начинаете что-то сами делать то есть вы дело спасения утопающих дело рук самих утопающих как только этот закон входит в ваше сознание вы начинаете его реализовывать вы выходите из Хатиды. Каким образом вы снова попадаете в болото Хатиды, когда вы сами вышли, и тут вы, ваш друг Вася попадается, который по уши в Хатиде, вы начинаете вытаскивать его из болота. Вот Чуковского вы, конечно, не читали своим детям. Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. Из болота Хатиды тащить бегемота практически невозможно. И пока вы тащили, вы сами свалились из болота, сил у вас выкарабкиваться больше нет. Вы забыли, что такое йога. Йога это индивидуальный путь, то, что в буддизме раньше было хинаяна, когда вы сами на коврике начинаете развивать у себя нейронные связи. Такую асану попробовали, такую асану попробовали. В какой-то асане у вас открылся канал, вы почувствовали энергию. После этого вы опять другие асаны попробовали, в другой асане открылся канал. И вот таким образом вы для себя нашли источник энергии в асане. Потом вы подышали, не получилось, не получилось. А потом вдруг вы подышали какой-то пранаямой и почувствовали приток сил, бодрость. Да? Вот вы открыли для себя источник энергии в пранаяме. И... Вот так происходит движение. А как только вы начинаете кого-то вытаскивать из болота, чтобы вытаскивать кого-то из болота, нужно пару ступеней, 3-4 ступени вверх пройти, иначе вас опять засосет. Потому что тот человек, который в болоте, он не хочет вылазить. Это вы решили почему-то, что его нужно вытаскивать. И он как бы на вас вешает, и вешает, и вешает все свои проблемы. И в итоге вы уже и то отдали, и это отдали. И он к вам жить переехал, и спальню вашу занял. Вот, и вас уже посадили на цепь перед домом в будке. Вот, а дедушка где спит? Там, в прихожей. А если что, так я его веником. Вот так вот работает цивилизация Хатида которая благодетеля пытается еще взять к себе на работу за бесплатно потому что Хатида, в принципе никому не может платить э и Хатида, ну она знает только самый дешевый вариант все остальные варианты Хатида называют для богатых вот в это вот понимание болота Хатиды. и до тех пор пока вы э не начинаете понимать, что никакая Сатия Юга не придет, и никакие инопланетяне не прилетят, и никакого второго пришествия не будет. При этом Сатия Юга придет, и инопланетяне прилетят, и обязательно будет второе пришествие, но только не для тех. Сатия Юга приходит, то уже начинает сам, действовать по законам Сати юги и для тех же и инопланетяне прилетают и коммунизм приходит и все остальное поэтому нужно понимать что такое болото хатиды и нужно перестать критиковать и нужно начинать добиваться самому при этом нужно понимать что если вся остальная ваша семья в хатиде то весь потенциал который вы будете нарабатывать, проходя хатиду, у вас он будет, этот потенциал, отбираться. Потому что хатида в этом же весь смысл. Сначала мы покурим твои сигареты, а потом каждый покурит свои. <coughs> хатида она так и живет, общий котел, у всех одна миска, как бы на всех. Потому что, ну что я дурак, всем еще миски покупать обойдутся. Хорошо, Хатиду мы как-то разобрали. Счастья вам!